сегодня нет что ты дом нужно строить долго целый день а -а -а, Понимаю. заяц сбежал разбился нахуй в столб вебался когда нет QR-кода. О, какие люди! А ты что тут один? О, здорово. А, а, а, один? Я не один. А с кем? Я Саня. В смысле, блядь? Ёб твою мать, блядь. Пасу коров с Гулливером. Ой, перевернулось. А Джек мне кажется, что бачит корову на Марсе. Брехло. Нормальные бжолы тут собирают пыльцу, а те на корову напали. Это беспредел. Я же сделал один звонок, из Москвы приедут люди, тут все будет в крови. Я шутить не буду. Чтобы не вытирать каждый день пыль, я стелю на мебель пищевую пленку. И когда пыль накапливается, я меняю пленку на новую. А ту, что испачкалась, я стираю в стиральной машине. Сушу, глажу и использую повторно. Такое не ест. <рис> Стой, это же ты первый. Oh, А, ой. Нравится? Нравится? Нравится? Вот так? Вот так. Сейчас глянем, что жена положила пожрать. Если опять салат, две недели пусть без секса ходит. А, ну что, я поздравляю тебя, нахуй. Ходи тоже теперь голодная. На такой траве, нахуй, мой аппарат не работает. Пардачок от фредлайнера упал, смотри, вот Федя, а это его пардачок отдельно едет. Рылка ипотечника. даже океана никогда не видел. А вы хоть раз видели, чтоб физру когда-то бегал? Опа! Не видел! Я тоже не видел! I'm gonna swing from the down From the down billet! <laughs> здравствуйте это вы у нас хотели вчера компьютер бесплатно для видео да пизда мне уже этот мир абсолютно понятен и я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии Слушай, мне кажется, тогда я все-таки не успел высунуть. С чего ты это взял? Не знаю, просто какое-то предчувствие. <м transmitted> вот Сука <паспоя> <паспоя> <паспоя> Никита, прикорчай, блядь, я хочу спать. Подметала сегодня утром на крыльце? Конечно, я каждый день там подметаю. Сегодня, правда, особенно пришлось постараться. Кто-то навстал на крыльцо. Ума не приложу, кто это мог сделать? Так это дедуля. Миша, чипсы будешь? Давай. И вот так удобно кушать. Маша, делай паки совсем не Берем, подворачиваем, делаем чашу и кушаем. И так удобнее же. Дорогая, вот тебе подарок с праздником. Ой, спасибо, что это. Терри, ты, ты просила. Блин, ну я же хотела живую, чтобы она в аквариуме было. Ага, живую. А когда я треничок у тебя просил, думаешь, мне эта хрень нужна была? Ты пошел. Кошка всегда выбирает самое лучшее теплое место в доме. Так что, и не нахуй, да, я здесь полежу. Ой, бля. Еблан! Я мусульман. Ты, Молодец. Мамуман! Ебал! Я ревакивая. А знаешь, э, в чем сила? Вот сегодня, значит, ясно, значит, а завтра будет пиво. В чем сила? Ты единственный человек, который всегда был рядом с тобой. Который просыпался с тобой каждое утро и уложился с тобой спать каждую ночь. Даже в самые тяжелые ночи в твоей жизни, когда казалось, что твой мир рушится, именно ты спасал себя от уныния. Ты был единственным человеком, который был с собой каждую секунду на протяжении всей твоей жизни. Поэтому ты должен заботиться о себе саму. Ты должен помогать себе стать лучше. Ты должен любить себя и не загонять дальше на дно. Ведь ты и есть тот человек, который изменит твою жизнь в лучшую сторону. Не губи себя, не бросай себя и никогда не сдавайся.